Отец, а что тебе будет да деньги нужны? На водку? На деньги спрашивай На жизнь. А наверное, да? На жизнь. Вот сюда вот эти. Не, серьезно. Серьезно, я говорю? И у тебя повесные, да, хлебные, Только повесные. на жилье, только на хлеб, и только на что-то. Хлеб, не хоть кусочек хлеба. Нет, кусочек, А тут смотри, что, ты? ли она навалить? государство не помогает? Она помогает, мне. но мне. Ну, да, тебя пахнет, Чуть-чуть, чуть-чуть, ну, а кто не Кто не выпивает? Кто не выпивает? Ну, не знаю, я не пью, например. Я не пью. Значит, тебе ты, ты только пол жизни прожил. Пол жизни, 40 лет. Все обордело, оборвали Не, серьезно, скажи Не, не, скажи, я просто сейчас смотрю каждый может такую ситуацию оказалась Ты в вообще не видал Да? Конечно же А сколько вам лет? Мне уже за 70 За 70? Я поднимался Ну, 64 Молодой, да? 64, ладно 64? Конечно, 2007 года, Расчитать. Они почитали. Домоверные, нет. нет или... Извиняюсь, да. Я войну только немножко я... пережил. Мне просто собор дела, Хубар Мадать. 54, 57. 54... 4-5 лет я уже был только под войной. Вот тебя извини, ну, не хватает конечности, как Я почему не спросил. Пойди, пойдем, выйдем поговорить насчет вольничьи сейчас мне оплатить надо чтобы я тебе это, я тебе полчишок дам подождешь, у тебя полтинник нам меня Евгений зовут Владимир Владимир, вот что я что, что, почему вы так ну, не скажи, что это унижение а что у вас вот так вот помогает государству вообще? Что-то сказать? Да. Человеком отношения. В смысле? Разговор. А про войну вы говорили, я могу рассказать. Были на войне? Я нога уже тетела. В смысле? На войне. На... на войне. А что за война? Нет. Ну не самая великая, но ну, все равно, Молодец. международная, письмя. Какая волна? Вторая. Я уже первую. А, ну, давайте. Давайте, давайте поставим. Или может быть по 150. А? Я не пью. Я же говорю. На ливне 100 грамм. Отец, это тебе давай денег да? Ты купишь, держи. А, а если ты, ты купишь, а я с тобой поговорю. А почему ты не я сам купить? Ладно. Я только бегу. Бегом. Да, ну, я просто тебе больше дать не могу, к сожалению. Я про это и говорю, что я вот пока ухожу за минуту, а ты домой Давайте мне операция... Жили, жили, жили, жили. Отец, я тебе желаю, чтобы людей почаще в пути встречалось, нормальных, которые тебе э, помогут. Я, я не Но. считаю то, что ты попрошайничаешь или что-то. Я считаю то, что ты э, людей много, э, нормальных людей. Э, а, а ты видел, чтоб я попрошайничаю? Тебя ситуация так выглядела, правильно? Это ты одна. Ну, Грязно. сидеть вот так вот, ну просто вот так, из-за ничего. Я потому тебе хочу... Что, потому что ни, ни денег, ни работы. И, а пенсию какую-то получаешь, когда у с... меня К сожалению, с... к сожалению, и нет. Извини, пенсию не какую-то получаешь, когда Честно сказать, из за 100 рублей только 10%. Здесь, а это же 25 рублей. Нет, пенсион государства какой да, уже какой-то. Да, вот здесь 25 рублей, 25, 75. Да. Но я понял, твой юмор. Черный. 25 рублей, 75 копеек. А ты где юмор ты не помнишь? Шесть пять копеек, -то, а не рубль. Ты мне расскажи лучше. Когда э, ты мне расскажешь, и пойдешь, ты своей дорогой, я своей.